Добрый день, друзья! С вами Татьяна Смирнова, консультант бадзы, Фэншуй и Цемень Дунзя, преподаватель школы Натальи Пугачевой. Скажите, пожалуйста, у вас есть мечты или цели? Вы знаете, как все это реализовать? Повышение по работе, покупка нового жилья, счастье в личной жизни или просто душевное спокойствие в конце концов? А у кого-то мечта просто сидеть в мягком кресле и читать книгу. Мечты есть у всех, но не все знают, как их сделать реальностью. Что происходит на самом деле? Вы уже долгие годы сидите на бесперспективной работе, а ваши коллеги делают карьеру в другой компании всего лишь один раз, разместив объявление. Ваш сосед удачно вложился в недвижимость, а ваши отношения с риэлторскими компаниями напоминают мыльную оперу без хэппи-энда. И даже такое легкое дело, как ваш отпуск, может испортиться на этапе посадки в самолет, в то время как ваши друзья, которые прилетели на следующий день, сделали это легко. И неожиданно для себя получили VIP-места в салоне самолета. Этим людям не просто повезло, а они реализовали свои планы и мечты. А что если мы скажем вам, что вы тоже можете реализовать ваши планы и мечты? И сможете управлять своей судьбой, достигать ваших целей и получать то, что вы хотите. В этом вам поможет проверенный веками метод Цымэнь Дунзя. С помощью этого метода вы можете создавать стратегии поведения и понимать, как вам нужно действовать для того, чтобы достигать ваших целей. Стратегии – это о том, как действовать эффективно, чтобы достигать ваших целей легко, и без напряжения, и всегда получать то, что вы хотите. Именно тот результат, который вам нужен. Приходите на открытые мастер-классы по Цимэнь Дунзя, и вы узнаете, как всегда получать преимущества и достигать ваших целей. Этот мастер-класс для любого уровня знаний, и даже если вы новичок, не переживайте, вы все узнаете и поймете. Как получить должность, если на нее еще два-три претендента? Как попросить повышение зарплаты, чтобы начальник на это точно согласился? Как уволиться с работы в разгар отчетного периода, чтобы сохранить хорошие отношения с коллегами? Как разрушить любовный треугольник и вернуть мужа в семью без скандалов? Как легко сдать экзамен, если у вас не хватает знаний по предмету? Какой же нужно линии поведения придерживаться на переговорах, чтобы все ваши условия были соблюдены? Как, наконец, обратить негативную ситуацию в свою пользу? На все эти вопросы вы найдете ответы в стратегиях Цимен Дунзя. Переходите по ссылке под этим видео и записывайтесь на бесплатные мастер-классы Цимен Дунзя. Когда мы говорим о человеке «Да, он стратег», мы говорим это с уважением и признаем его в способности принимать правильные решения и заниматься важными делами, решать серьезные задачи. Теперь, благодаря стратегиям ЦМЭН, вы тоже это сможете. С вами была Татьяна Смирнова. Встретимся на мастер-классах. Переходите по ссылке и записывайтесь на мастер-классы ЦМЭН друзья.